Кто мог знать, что из обычного развлекательного канала Сливки Шоу превратится в пропагандонский канал? Добро пожаловать! С вами Шиктос, и сегодня мы уничтожим канал Сливки Шоу. Наш любименький очкошник Сливки Шоу сделал целых три ролика о конфликте России и Украины. Один из роликов он удалил, потому что засал потерять аудиторию. Кто не смотрел мой первый ролик о Сливки Шоу, обязательно посмотрите. К нам пришли русские солдаты спасать от несуществующих неонацистов. Не знаю как вы, но я теперь очень удивлен со Сливки Шоу. Военная спецоперация идет уже несколько месяцев, а этот трусливый Юра спустя месяцы опять начал тренгеть про русских. То, что происходит в моей стране, я считаю ужасным. Где-то, сука, раньше был наш защитник Украины, точнее кидалово и очкошник. Теперь поговорим о новых двух роликах сливки шоу, один из них называется «Ищем нацистов в Украине». На протяжении всего ролика Юра вообразил из себя украинского Иисуса, который пришел рассказать всему миру, что он прав, говоря только плохо о России, а про свою страну ничего не говоря. Но не смотрите телевизор, там показывает только то, что вам нужно видеть и в таком виде, чтобы вы поверили в это. Он точно не смотрел зомбоящик, ведь чел правду говорит. Зомбированный Юрка говорит про бомбежки, обвиняя русских людей и политиков в России. Не знаю, на каких доказательствах в ваших новостях вещают, что в Украине есть неонацисты или фашисты. Можно у тебя спросить сливки, зачем ты говоришь что-то обычным гражданам? Почему не скажешь политикам прекратить войну, тот же сделать видеообращение Путину или Зеленскому? Они ведь могут за одну секунду закончить конфликт, а ты винишь людей, да, люди тоже марионетки, верят, что им скажут я нахожусь на нейтральной стороне мне просто противно смотреть как бывшие страны советского союза убивают из-за политики друг друга и мы объявляем сбор средств которые будут направлены на помощь мирным людям детям и даже животным которые потеряли все и остались без средств к существованию юрка почему ты не делал таких роликов про донбасс сделать помощь людям и собрать средства ах да все просто ему было посрать на них как их стреляли и убивали сам же свалил в польшу во время конфликта и без каких-либо проблем продолжает с радостью делать видео вот он недозащитник украины сейчас только проснулся ведь мог помочь своим раньше но забил также хер удаляя первый видос потому что обосрался испугались обосрался что сделали Обосраз! Страны не вступают в НАТО, чтобы напасть на Россию. Они вступают туда, чтобы защитить себя. Теперь оказывается, Сливки шел еще натовец. По вам Юры, страны НАТО присоединяются обезопасить себя не целью напасть на Россию. Ответ на вопрос очкошнику Юрки. От кого тогда они решили обезопасить? Ты сам же противоречишь себе, украинский Иисус. По факту это три месяца разрушений, убийств, мародерств. Почему Сливки жители Донбасса просили помощи у русских, а не украинцев? Скажешь что фейк вы никого не трогали. У меня друг уехал в далеком 2014 году из Донецкой области, перебрался в Россию, только потому что хохлы начали их бомбить. Но это надо было придумать, чтобы вы тихо сидели дома и наблюдали за кровавым шоу из телевизора, где русские солдаты якобы несут мир и освобождают несчастную Украину от привидений. Ты говоришь, что людей зомбанули вражки, В твоей Украине вас, думаешь, не зомбируют? Что ты уже НАТО хвалишь? Еврейскую спонсированную корпорацию фашистов в которой уже начинают войны везде. Несмотря на то, что я уже делал видео про Украину... Зачем ты лезешь в политику, находясь в Польше, но самой Украине не помогая? Мы хотели бы купить автомобиль скорой помощи, и больницы сейчас крайне нуждаются в ней. Такой автомобиль будет пригнан из Европы, там они гораздо дешевле. Про какие-то машины ты говоришь, хер ли твоя гей Европа бесплатно машины не доставит? Ты же хвалишь НАТО, хотя они хер на вас Но мы справимся, мы сильные. И зараз я свертаюся до украинцев. Просял русских и украинцев кинуть бабки. Ты просто гений. И сука, сделал два видоса на разных языках. Украинский и русский. Ты уж определись. Обвиняешь Россию и говоришь на нем. Если ты предан родине, говори на родном. Если ты не оттуда, тогда нахрена ты делаешь видео. Сливки шоу, скорее всего, спонсируют НАТО или АЗОУ. Тем более, твоя аудитория это дети. Зачем ты им пихаешь политику? чтобы им нервы убить или что? Ты делаешь развлекательный контент. А теперь свою обоссанную пропаганду внушаешь обычным детям. После того, как Юра выложил оба ролика, пошел хейт в сторону сливки и даже отписки, ведь за сутки он потерял 100 тысяч подписчиков, их будет больше, так как он повторяет судьбу Ивангая, который поехал головой. Я понимаю Юру какого война плохо, но ты своими поступками не делаешь никакой пользы, почему ты сразу не начал помогать людям, как начался конфликт? Ты же любишь родину и доказываешь это спустя месяцы, когда уже все поздно, я этого понять не могу. Могу. Давайте просто посмотрим на две фотографии. Вот Луганск после 8 лет непрерывного бомбления, ведь 8 лет же бомбили. А вот как выглядит Мариуполь после того, как армия РФ пришла их спасать. Еще Сливки упоминал Луганск после 8 лет бомбёжки и сравнил Мариуполь. В ответ скажу, Сливки знаешь, что такое восстановление домов после войны? Не-не, не слышали. Юра втирает что опять русские плохие, а украинцы хорошие. Ребят, ну пропагандон же полный. Ах ты продажная тварь! Сливочный хохлажок показал статистику погибших, отгадайте где он ее взял? Правильно, а то он в графике Сливки вовсе показано более 2000 человек, тем временем по инфе он вовсе 3000 человек, чувствуете? Сливки пиздит и занижает статистику, надо быть таким конченым и верить, что за 8 лет убили всего 2000 человек. Вы чё, ебанутые? О, он пиздит, как дышит, а сливки натовец, берет у них инфу и втирая нам, что это правда. Хотя правдой будет 13 тысяч, она даже является правдоподобнее за 8 лет, но не никак 2000 человек. Решать вам, кто прав, сливки или я. Переходим к последнему видео, русские не шлите нам деньги, Юра начал брать бабки с людей, якобы идет пожертвование, но будут ли пруфы, что действительно ты помогаешь людям, а не собираешь деньги для обеспечения АЗОВ? Ведь, ты инфу говоришь как скажет НАТО, уже есть повод не верить украинскому пропагандону Сливки Шоу. На этом я заканчиваю, надеюсь я многим открыл глаза и дал понять кто такой Сливки Шоу, делайте выводы и анализируйте кто прав, а кто нет. Спасибо кто досмотрел ролик до конца, вы крутые, а также не забудьте подписаться на мой канал этим вы даете мне мотивацию делать больше видео всем до скорых встреч еще увидимся